Привет всем! С вами Андрей Бутин. И здесь мы с вами рассмотрим такое возражение. Ваша продукция очень дорогая. И это очень хорошее возражение, которое очень часто встречается. И не важно, какую вы будете называть цену. В конце концов, всегда находятся такие люди, которые будут говорить, что это очень дорого. И давайте рассмотрим, что стоит у голове этого человека. Когда он произносит такой вопрос или возражения. И, во-первых, это может говорить о том, что человек не привык пользоваться качественным и нормальной продукцией по уходу за собой или за, за своим здоровьем. Он привык покупать как можно дешевле. И насколько это может себе позволить дешевле. В принципе, в принципе, в целом у человека были сформированы по жизни такие привычки, лишь бы дешевле и как можно дешевле. И качество здесь не имеет никакого значения. Моет, мой И второй момент. Человек видит цену, но не видит ценности этого продукта. Он не знает, насколько серьезные результаты дает использование нашей продукции, как по уходу за собой, так же и по здоровью, так же и по косметике. И он просто не знает, какие они дают результаты. И есть три момента. Это человек думает, если для, для меня этот продукт дорогой, то значит, что я не смогу здесь найти клиентов, Людей, которые с удовольствием будут пользоваться этой продукцией, и люди не будут с удовольствием покупать и отдавать свои деньги за эти прекрасные продукты. И соответственно, что не найдет партнеров, которые будут пользоваться этой продукцией. И это на, и это на самом деле происходит именно в голове человека самого. И соответственно, когда я слышу такое возражение, я задаю очень простой вопрос. А скажи, по сравнению с чем эта продукция ты считаешь дорогая? И бывают такие люди, которые там просто невнятно, не могут себе что-то ответить на этот вопрос. Но есть такие люди, которые говорят, зачем я буду покупать у вас в ЛР зубную пасту за 100 гривен, если мы здесь берем, конечно, партнерскую цену за 100 гривен. Если я, к примеру, в Метро или в Ашане могу купить за 30-50 гривен. Я говорю, что здесь вообще нет никаких проблем. Ты можешь пользоваться зубной пастой за 30-50 гривен. Но ты должен понимать, что чем дешевле продукт, то там хуже качество. То больше там химии. И это абсолютный закономерный факт. Ты не можешь покупать за 3 копейки очень качественный продукт, качественные вещи. Если мы берем, к примеру, как раз и зубную пасту, за три от грея, то там и соответственно содержатся амбразивные вещества, которые каждый день царапают нашу эмаль. И там содержится достаточно много химических компонентов. И если для тебя это нормально то здесь вообще никаких проблем. Ты можешь вполне пользоваться таким продуктом. И если мы берем зубную пасту от ЛР, это идет натуральный состав. более 40% растительной основы алоэ вера, геля. Настоящего геля алоэ вера, произведенного из живого растения. Плюс к этому, она не имеет там никаких там амбразивных веществ. И у нас очень много уже отзывов от людей, которые решили свои проблемы с деснами. И я лично к этому пример. Очень приятный сам вкус. И это просто хит продаж. И соответственно, другое качество продукта, натуральный состав, здесь нет химии и различных там каких-то говноприсадок. И здесь я могу сказать человеку, это конечно выбор за тобой. Но ты должен понимать, что сегодня ни для кого уже не секрет, что чем дешевле, к примеру, возьмем шампунь, то больше там химии. И чем меньше там полезных каких-то там веществ для здоровья наших волос. И сегодня шампунь, если мы говорим о дешевых шампунях, производится на нефтепродуктах. И это уже ни для кого и не секрет. И чем они больше пенятся, тем больше там химии различных присадок. Если мы берем шампунь от ЛР, это натуральный состав гель, где он не просто моет голову, а он еще и лечит наши волосы. И опять же, есть очень много отзывов от людей, которые получили классные свои результаты по использованию данного продукта. К примеру, у нас есть специальная линейка по уходу за волосами. То выбор в любом случае это твой выбор. Но ты должен понимать, здесь разницу между химией и нефтепродуктами и натуральным составом продукта. И это тем, что мы пользуемся каждый день, наносим себе на голову. Если для тебя это не важно, то здесь вообще нет никаких проблем. Если мы берем в целом сам каталог, то у меня никогда не было ощущения, что там продукция какая-то дорогая. Здесь в компании LR очень грамотно сделано в целом весь ассортимент продукции, где вся линейка разделена на две части. Есть люкс с классом, есть масс-маркет. В целом вся продукция LR является премиального качества. Еще сам каталог разделен на две потребительские линейки продукции. То есть что-то там недорого и что-то подороже. Конечно, то и то является очень хорошего качества. И, соответственно, если мы берем, к примеру, духи, то человек, приходя в ЛР, может купить купить себе духи уже по закупочной цене. Предположим, за 300, 304 гривны. А если он хочет люкс, то это будет уже в районе 650 гривен. И это уже там серьезный, в принципе, звездный состав. Это Брюс Уиллис а топ моделей, модельеров, модельера Гвида Мария и так далее звезды спорта, моды это уже звездная ароматная коллекция и если мы сравним с ценами с крупными сетевыми где продаются именно парфюмерия то за такие, такую цену вы не сможете нигде купить и цены будут как правило на парфюм такого класса как правило будут стартовать от 1200-1300 гривен и потолка там просто нет и здесь Идет серьезная конкуренция именно в цене, именно с парфюмом. В принципе, я так людям и объясняю. Такие сравнительные вещи, то есть практически, практически с собой человек, придя в компанию, может выбрать именно те цены, именно которые ему подходят. Если, предположим, возьмем крем для лица, уходовая косметика, то вы сможете здесь найти коллекцию как от 350 гривен. Это будет состав на алоэ вера цены это цены масс-маркета, то есть недорогие, недорогие цены, но при этом они будут также отличного качества европейского стандарта, и также у вас э, есть крема, которые вы можете купить с антивозрастными эффектами, и там очень серьезный состав, и они будут стоить в районе 700-800 гривен, то есть люкс-класс люкс есть, как и раз и масс-маркет, и любой человек при ГВЛР может выбрать для себя любой сегмент, именно а, именно под себя, именно ту цену, которую ему интересно И еще, можно спросить у человека, пускай сам ответит. А ты уверен, что люди покупают исключительно любые продукты, только исходя из цены? Если бы мы следовали бы такой логике, то тогда бы, знаете, выйти в наши города, там, в Киев или в другой какой-то наш город, вы бы тогда бы видели только самые дешевые, ну, возьмем, к примеру, автомобили, к примеру, ну, например, только одни Таврии или вообще какие-то там девятки, копейки убитые, ржавые. Самые дешевые, конечно, если бы люди руководствовались только именно ценой. Однако, для большинства людей не только цена, цена имеет значение, большинство людей имеет значение и качество. И поэтому мы, мы на дорогах наших городов, конечно, видим очень дорогие, хорошие, эксклюзивные машины. Так же самое и в продукции. Конечно, есть люди, которые привыкли пользоваться продуктами, чем дешевле, тем лучше. И они здесь просто не заморачиваются, какой-то там состав, полезен или нет, а главное, что дешевле. А если и будут, всегда люди, всегда будут люди, которые, неважно важно, не важна цена, они будут платить именно за качество. Если мы, к примеру, возьмем продукты для здоровья, комплексную программу для здоровья от ЭЛЭК, возьмем на месяц, на 30 дней то цена будет примерно 100-150 гривен в день. И что такое в наше время? 100-150 гривен. И в среднем вот такая, в принципе, цена. В какой вы получаете результат по здоровью, вы себе не представляете. Отзывы можете посмотреть здесь, на нашем канале. Я и сам этому пример. Пройдя трехмесячный курс с продуктами по здоровью от ЛР, я решил свои многолетние проблемы по здоровью. Это и головные боли, это и постоянные скачки от реального давления и так далее. Если вы меня спросите, дорого это или нет, то я вам скажу, что нет. Аптека и больницы мне обходились намного и гораздо дороже. Вопрос к вам, дорого это или нет, 150, 100-150 гривен в день, для того, чтобы решить проблему по здоровью, которая преследовала меня многие годы. И таких примеров и отзывов уже огромное количество. Итак. Друзья, есть цена, есть ценность. И есть третий момент. Компания Элэр дает человеку возможность заработать, чтобы пользовался он этими продуктами и улучшив свое здоровье, улучшив свое самочувствие. То есть абсолютно у каждого человека есть возможность здесь зарабатывать. Это может быть как и продажи, либо это может быть построение сети. Так или иначе, компания дает такую возможность, чтобы пользоваться этими продуктами. Но есть, конечно, и четвертый момент. И в конце концов, мы не зациклины на, на том, чтобы наша продукция пользовалась абсолютно каждый встречный нам человек. И поэтому у любого, абсолютно любого продукта есть свои потребители и свой сегмент потребителей. И как на примере есть потребители китайских телефонов, есть корейские, и есть люди, которые в ту сторону даже не посмотрят не хотят ими даже пользоваться. Есть кто-то пользует только продукцией Apple, а кто-то только продукцией Samsung. Ну, вы меня понимаете. И они как-то сильно об этом даже не заморачивают. И поэтому у каждого продукта всегда будет свой потребитель. И наша задача найти нашего своего потребителя. И еще в конце нашей с вами этой встречи хочу еще сказать очень важную мысль. Если вы действительно считаете, что для вас это, этот продукт очень дорогой, вы для начала начните его использовать. Вы увидите, получите свои результаты, в его используете. И у вас очень сильно изменится в этом отношении к этому продукту. Но если вы все равно считаете, что данная продукция дорогая, тогда я могу вам точно сказать, что у вас действительно будут проблемы в построении этого бизнеса. Вы просто не сможете эту продукцию предлагать и продавать. Просто вы не сможете построить сеть из потребителей и клиентов. И когда вас посещает мысль, что это дорого, вы просто еще не понимаете настоящей ценности этого продукта. И вам люди всегда будут говорить, нет, под предлогом, что у них просто нет денег. И у вас будет такое ощущение, что все вокруг бедные и вообще, что тут просто ни у кого нет денег. Но проблема в том, что вы сами себе считаете себя жертвой. У вас просто занижена самооценка. Вы, у вас просто пока не хватает уверенности кому-либо что-то предложить. И чем больше у вас занижена самооценка, тем больше вам кажется, что это очень дорого. И еще раз, друзья, качественный продукт не может быть дешевым. И в конце нашей с вами такой встречи подведем такое резюме. И главное преимущество нашей цены, это наша цена. Первое. То, что вся продукция производится исключительно только в Германии, в городе Алине. То есть это прямые поставки именно из Германии. И я думаю, что вы не будете отрицать, что немецкое качество высоко ценится в различных отраслях. Везде и всегда. Второе. В производстве используется только натуральный состав. Без химии, без различных там вредных красителей и различных там присадок. Третье. Продукты дают реальные результаты по здоровью, по улучшению здоровья. Это то, за что на самом деле платят деньги, в первую очередь. И четвертое. Это, конечно, гарантия от подделок. Так как сегодня это для кого это не секрет, что 50% подделок продаются через различные торговые, различные торговые сети. И здесь у вас в ЛР есть возможность покупать именно напрямую у производителя. Это и есть самые главные четыре преимущества, которые вы можете оперировать при общении с человеком. Вверху вы можете нажать на рекомендованный и посмотреть, где я дал краткий обзор продуктам по здоровью. Для чего и чем они могут быть вам полезны. И друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе не пропускать новые видео. С вами был Андрей Бутин и пока-пока.